Всем привет, дорогие друзья, с вами Ника из Ваня, вы на канале Трикса, и вы продолжаете смотреть 9 лик, секрет Змеиной Бухты. Ребят, в прошлый раз мы остановились на том, что шериф и э, мэр разговаривали про какой-то артефакт. Ага, опа, я... Э, брат... Мы рады, что твои поиски почти подошли к концу Наша погоня за семьями жизни не была бесп... э, бесполезной До воскрешения э, Сизана уже рукой подать Охраняй семьи и держи его подальше от ока Мы ждем тебя под великим смогом Чего? Чего? Кто? Кто еще раз? Брат? Ладно Ага Ага Теперь мы идем сюда, сюда. Теперь у меня есть азот. Азот. А, все же тут, да, нам надо дальше. Монокль. А, моноколь. Ага. М -м. Скальпель. Как я понимаю, скальпель нам нужен вот сюда. Да? Да, правильно. Это Файл Оуэн. Шериф посоветовал бать от него. Чтобы What он имел в виду под by... питомцами. Uh, команда, uh, команда 6. Убей его. Используй своих питомцев. Uh, Собери информацию по всем персонажам игры. о oh, спасибо. А, mm. ah, эй, э, что, что с тобой? Противоядие. Ты должна закончить против... Против... противоядие. Ты найди все, что нужно внутри. Внутри. Вот, зачем Зачем я здесь? Возьми пистолет. Осторожно. Все еще внутри. Уз собирает информацию о драфе. Шериф хотел его смерти. Что же здесь произошло? Ее не смущает, что наш знакомый лежит там в призмерте а, а, а, а, а есть самое главное что что что случилось Ох. что же еще а нашел режиссер режим детектива Let's see what the evidence пос... says. посмотрим что расскажет улики он бросается к балкону балкон огромная змея врывается через окно он стреляет в неё он удается отбиться от змеи closer, so он приближается, чтобы uh, добить монстра. Рептили uh, бросает снова и избивает его с ног. Он uh, uh, стряхивает змею бросает ее на шкаф. У него кончается погрома, он тянется к кобуре, вищ... Ви... а, вичащая на кресле. Но змея uh, добирается до него... До него до того, как он переезжает оружие. Меня отбивается... С... oh, отбивает and вокруг он и со всей силы, кстати, он в панке отстреливается. Он в третий раз отбивается от змеи, бросает в шкаф и... и завязывая пояс вокруг двери. Теперь я знаю, как он получил такие ужасные ранения. That Посмотрим, что в этом шкафе. Конечно, не надо было туда лезть. Оу, оу, закройся. Страшно. Дай я подсказка воспо. А. А. Азот. Ага. Что надо? Сюда? А. Я понял, куда нам теперь надо. Помните, у Блэка я хотел сломать силы сейф. Его этот. Тут. А нет И тут теперь поиски надо А Сколько он выиграл? Он остается миллиардером Блэк-то у нас Миллионер Ребят, да Блэк у нас Миллионер Воронг. А, нашел. А, бегу, бегу, бегу, бегу. Теперь ставим тебя сюда. Тебя сюда? Тебя сюда. зеленую мамба, да, как я понял это. Тебя сюда. Тебя сюда. А тебя сюда. А как должен быть? Э -э черная мамба должна быть у нас. А, ну тут показано все. Ага. Ага Ага угу. Ну, продвигаемся, молодые люди О, получилось <свот> Теперь даем нашему дружку противоядия This is bullocks. Все Listen, это... you Слушай, need to stop this madness. Это... Here's, here's the key to the lighthouse I snatched when Я Wilson wasn't looking. You'll figure, right. figure, figure, figure it out. Stop those evil bastards. Don't worry, I'll be alright. I, I just need to, to, need to, to lay down, to down here for a while. Clutch from the gate. Aha. Ну и куда нам? А, нам сюда... Гараж. Сюда. Uh. Uh. Изолента. Ага, и чашка. А где чашка? А, это би. Уху. Патроны. Один, два, три, три патрона есть. Есть, у нас заряженный ливарьер. Ребят, вы понимаете, чем это может.. Черт. Шариф. На. Да, ладно. Шариф живой. Шариф живой, живой, еще из живых. Да? Куда нам надо? Сюда нет. Маяк, нам он не нужен. У -у -у -у -у. Вот про что они разговаривали. Ребят, нам остается. Последнее. Ока. Я нашел ока кукумацы. Брамиус uh, использовал этот артефакт, чтобы держать местных жителей под гипнозом И используя их в своих поисках Вот откуда берется землетрясение. Mm, интересно Так, вот это Нам не сюда Не сюда а. Полезли <звы> Э, ты! Годы исследования, миллионы фунтов стерлингов инвестиций, три года сверленную сквозь целый камень. И все. И все это почти уничтожено одним единственным человеком. Тобой. Ради исчезнуть навсегда. Сейчас. Ребят, я просто это на превью хочу поставить. Все. На. Ах, это еще не конец. Далеко не конец. Спаситель. цели А чё, как? А! А как? А! Hey, Wilson, эй, Вин! Стоп! Стоять! О! <свяк> Пронесло! Снегки бастер! Полный гад! Оо! Я отключал, так что теперь можно скатиться, пройти к. У, -у, У, Поехали wow. oh. <свяк> Фух, захватывающе Получилось э Интересно Ребят, на этом сегодня Наш видеоролик э подходит к концу Ребят, нам осталось Как я понимаю Прям, вот следующая серия Наверное будет последняя Потому что нам осталась финальная точка Ребят, не забываем подписываться на канал Ставить лайки, ребят. Если вы подпишитесь на наш канал, вы не будете пропускать интересных видеороликов о 9-ти змеиной бухты, влогах, видео, вопрос-ответах и всякого интересного формата. Любой формат вам может зайти по душе, потому что мы снимаем разносторонний контент, ребят. Если вам понравился этот видеоролик, ставим лайки и напишите коммент, почему он вам понравился, и можете поставить дизлайк, если вам не понравился видос и обязательно напишите коммент почему вам видос не понравился чтобы мы э, поняли и изменили э, формат контента чтобы он вам понравился ребят э, с вами был ник избро тира Ваня вы были на канале Трикса спасибо всем за просмотр да и всем пока пока пока пока